Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый обмен криптовалют и поддержка 24 на 7. В сегодняшнем видео мы купим тизер сети TRK20 с карты Тиньков. Для этого выберем Тиньков, сумму тысяч, вставляем кошелек и адрес электронной почты. Нажимаем кнопку «Перейти к оплате». Сверяем наш кошелек и нажимаем кнопку «Подтвердить данные». Для того, чтобы произвести обмен, нам необходимо верифицировать нашу карту. Нажимаем «Ввести данные». Вводим данные нашей карты. и Нажимаем кнопку «Загрузить фотографию». Нажимаем кнопку «Отправить на модерацию». Далее нам необходимо перевести деньги на карту, которую нам выдал обменный сервис. Платеж находится в обработке. После того, как вы отправите свой платеж, наш робот автоматически задетектит вашу транзакцию. Вам не нужно никуда нажимать и писать в поддержку. После того, как мы получим ваш платеж, наша система сразу же переведет вам ваши средства. И на данный момент тизер сети трк 20 переводится нам на кошелек. То есть перевод получен. Мы получили наши средства на кошелек. Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.ar.